Всем привет, вы на канале компании Радио Сила. Это видео будет посвящено портативной радиостанции Сибишка Юни. В комплект входит непосредственно сама радиостанция, блок под 6 батареек типа 2А. совмещенный кабель для подключения внешней антенны и питания от прикуривателя, штатная гибкая антенна длиной 20 см, металлическая клипса для крепления на пояс и темляк для крепления на руку. По внешнему виду радиостанция схожа с большинством своих собратьев в себе диапазоне. Сверху расположились два регулятора и BNC разъем под антенну, а также гнездо для подключения гарнитуры. На лицевой стороне сверху расположен дисплей, под ним кнопки для настройки радиостанции. Стандартно слева на большом выступе находится клавиша передач. С правой стороны находится паз для темляка. Сзади этикетка с серийным номером радиостанции, а также два гнезда под болты крепления клипсы. Снизу мы видим три контакта, два из которых это питание, плюс и минус, и один антенный. 11 частотных стандартов. В зависимости от выбранного будет меняться мощность и количество каналов. Есть возможность выставить 40 каналов, а также есть возможность выставить 400 каналов рабочая частота 27 мегагерц габариты радиостанции 30 на 70 на 140 миллиметров штатная антенна как я уже говорил 20 сантиметров вес без элементов питания составляет 240 грамм итак давайте включим радиостанцию делается это правым регулятором, он же отвечает за громкость радиостанции. Пожалуй, первое, с чего стоит начать, это частотный стандарт. В России нам необходимо использовать европейский стандарт, то есть при включении радиостанции у нас на дисплее должно отображаться ЕУ. Если у вас другой, необходимо выключить радиостанцию, зажать клавишу сканирования и прокрутки вверх и включить рацию. Появится отображение частотного стандарта кнопками переключения канала выбираем нужный нам и снова нажимаем прокрутку вверх в итоге у нас выбран европейский частотный стандарт это 40 каналов с мощностью до 4 ватт как я уже говорил слева у рации находится кнопка передач а также клавиши для переключения каналов давайте разберемся с остальными кнопками клавиша dv или dual watch позволяет прослушивать два канала попеременно, но, к сожалению, в одной модуляции. Работает это так. Сначала выбираем основной канал, затем нажимаем ДВ и выбираем дополнительный. В итоге два канала прослушиваются попеременно. Также в радиостанции есть функция сканирования. Оно происходит только вверх по всем 40 каналам. Далее идет кнопка подсветки экрана, включена или выключена при однократном нажатии, а при удержании активируется автоматический шумодав. Его также можно регулировать. Большая красная клавиша переключает на 9 и 19 каналы. Следующая кнопка переключает модуляцию с амплитудной на частотную. Далее идут кнопки для быстрого переключения по 10 каналов, вперед и назад. Следующая кнопка блокирует клавиатуру. Она же ее и разблокирует. И последняя клавиша служит для регулировки аттенюатора. В итоге можно сказать, на себе диапазоне портативные радиостанции все-таки востребованы, но их технические характеристики все же далеки от полноценной автомобильной рации.